А когда появятся дети, как вы будете с мужем распределять? Мы договорились. Бри? Он больше любит детей, чем я, поэтому он хочет с ними сидеть, а я нет. Мы договорились. А подразумевает это, например, свободное отношение? Подразумевает, конечно, без проблем. Может подразумевать в смысле, я хорошо к ним отношусь, потому что я феминистка, я хорошо отношусь к полиамории, к любым Почему? честным отношениям, к полиамории. А, Если это когда много, много, Не о свободных отношений? А полиамории. да, это когда честные, Косни. открытые отношения с несколькими партнерами. То есть, мужа у тебя еще есть несколько партнеров? Ну, если, это, если ты полиамор, то да. А ты полиамор? А, я да, но у нас есть такое соглашение с первого дня брака, да, что мы можем составить в отношении с другими партнерами.